Так, очень прикольный автомобильчик такой. Nissan Zero Emission. Или мотоцикл, непонятно что. Вот такая вот конструкция, да? Ну, Nissan. Кстати, Nissan Zero Emission. Это, покажи здесь внутри, как она встроена. Это одно сиденье, спели, не сзади. Еще один человечек может сидеть. Да, двухместный автомобильчик. Вот такой. Двухместный. Да, вот посмотрите, очень интересно. Вот здесь вот у него а, сидят эти окошки. А, вот внутри один да, водитель, второй сзади сидит. Да. Вот, вот, вот здесь полным приборов. Okay. Такой классный автомобиль. Если понравилось, ставьте лайки. Делитесь с друзьями. Супер. Это Япония, детка.